Мы работаем на рынке международной логистики уже 16 лет. И все это время сталкиваемся с рядом сложностей, которые влияют на операционную деятельность и усложняют результат. Поиск надежных поставщиков, качество услуг, задержки и ошибки в расчетах Для конечного клиента не имеет значения, где и у кого произошел сбой. Мы проанализировали бизнес-процессы логистической цепи при международной перевозке сборного груза. Поиск поставщиков, проверка расчетов. Организация взаимодействия различных подрядчиков, управление перевозками. Всего их оказалось более 500. Организация большинства процессов ресурсозатратных. Длительно по времени неизбежные ошибки и сбои, связаны с человеческим фактором. А это ведет к удрожанию стоимости логистики. На основе накопленного опыта я разработал инструмент, который решит существующую проблему логистики в один клик. Это происходит благодаря интеграции на единой площадке проверенных поставщиков услуг, количество которых постоянно растет. Среди них транспортные и страховые компании, органы по сертификации, таможенные представители, склады временного хранения. Карго выстраивает непрерывное автоматическое взаимодействие между участниками логистического процесса. От получения грузов до последней мили. Уже сейчас пользователи сервиса получают специальное ценовое предложение для экспедиторов. Расчет перевозки от двери до двери, доступ к истории расчета, возможность сравнений и выбора предложений, гарантия стоимости и сроков, отслеживание местоположения грузов онлайн и, конечно, удобный интерфейс. А теперь я расскажу, для чего поставщикам услуг присоединятся к нашему сервису. Во-первых, отсутствие трудозатрат на расчеты, работа только с подтвержденными заявками. А во-вторых, высокая скорость коммуникации с заказчиком, подтверждение условий сотрудничества и порядок работы онлайн. Интегратор работает таким образом. При заполнении полей запроса система анализирует все данные и предлагает самые оптимальные решения. То, что раньше мы делали два дня, теперь занимает несколько минут. Одно нажатие кнопки дает потребителю ответы, на которые еще вчера он тратил часы. Нет, я, конечно, понимаю, что сегодня пока... Смартфоне. В этом смартфоне еще далеко не все, что должна давать логистика. Но это большой шаг вперед. Я бы сказал, что это прорыв и вхождение онлайн-технологий в сферу логистических услуг. И это здорово. Убедитесь и вы, что карго – это оптимальное решение для вашего бизнеса. Заполните заявку на сайт. Анимационные ролики «Line and Space».